speech beginning teachers perception of challenge by professional requirements and implications for teacher induction in Switzerland this очень all of you. благодарна вам за возможность выступить здесь и за приглашение выступить на этом форуме в казани я начну с некоторых факторов о Швейцарии и ее образовательной системе. Расскажу о педобразовании, начинающих учителях, как моделируется их карьера У нас после их окончания учебы. Я буду говорить о начинающих учителях. И, конечно же, в заключение расскажу о нашей программе ведения для молодых учителей. И презентация будет посвящена вопросам как вы можете подготовить и какие молодых учителей, чтобы они развивали свои навыки и эффективнее всего адаптировались к их профессиональному пути. Швейцария — это маленькая страна, население которой всего 8 миллионов человек в центре Европы, и Цюрих — это крупнейший город. Швейцария состоит из 26 кантонов. Каждый, который имеет определенный суверенитет, в том числе в плане а, системы образования. У нас четыре языка. Немецкий, французский, итальянский и тронарманский. А английский – это, в общем-то, третий официальный язык, который мы должны а, изучить. Я постараюсь, в общем-то, выступить оптимально хорошо. Образовательная системы, они начинают а, с детского сада, когда им 4 года. А, а, 6 лет начальной школы они учатся в течение трех лет в средней школе, обязательное образование. Она заканчивается с девятым классом. Большинство учащихся э, ищут возможность получения профессиональной подготовки в бизнесе с э, двух дней профессиональной подготовки. Некоторые отправляются в школу профессиональной подготовки и 20% проходит оценку того, чтобы идти в среднюю школу и готовят бакалавриатскую степень. И 7% этого числа поступает в университет, в, том числе в педагогическое образование, 75% отправляются в университеты, классические университеты. У нас очень низкое число частных школ, только 95%, небольшое число бакалавриата и небольшая часть профессиональной подготовки в нашей системе. Университет... Это университет Сюриха. У нас а, четыре направления. Это начальная подготовка на всех уровнях а, в, в программе. Третья – это часть нашего университета. А, системы введения в деятельность и курсы подготовки и исследований. Это обязательная часть. И, конечно же, а, бизнес-подготовка – это четвертое направление, которое мы должны реализовывать. Основной элемент в нашей в системе подготовки, в системе подобразования, это знание педагогической науки и стажировки. Мы а, сочетаем теорию и практику через глубокое понимание а, студентов и профессиональные знания у школах, из школ и, а, размышляя, анализируя ситуацию, которая происходит в школе. Система предобразования в Швейцарии состоит из этапов курсов, которые организованы в университете для того чтобы создать знания, которых, когда студенты работают в школах вместе с опытными преподавателями и получая опыт, который они потом могут проанализировать в стенах университетов в ходе своего обучения. После выпуска начинающие учителя приходят в школы как профессионалы. И начинающие учителя их а, поддерживают социальными программами, фасилитирующие их введение в работу. И на а, карьера начинается опыт, который они получают на этом этапе, влияет на их дальнейшее профессиональное развитие, на ту модель, которую они выбирают в ходе своей работы. Начинающие учителя а, начинают свою работу как очень опытные учителя, они они должны отвечать тем же требованиям, что и опытные учителя. И сложность этих требований повышается мгновенно. И они должны найти идентичность практически сразу. В первую дни своей работы они начинают, новый биографический этап, принимая на себя основные ответственности после того, сами зарабатывают деньги свою зарплату. И начинающие учителя должны решить, развиваться, развивающие задания. И перед ними стоит задача. с учетом тех индивидуальных характеристик и поискивать ресурсы для того, чтобы оттачивать свои профессиональные навыки. Некоторые утверждения, которые есть, демонстрируют каждый из этих этапов. Я очень рада, что, что сейчас могу сама решить, как именно преподавать и как работать с детьми. Но сейчас я должна сама узнать, как все это сделать наилучшим образом. И вторая ремарка. Я не могла представить, что а, так много нужно будет изучить и познать, чтобы справиться с работой. Преподавание а, и навыки преподавания недостаточно. Я должна, я должна следовать процессу обучения каждого отдельного студента, ученика. Я должна создать и гарантировать атмосферу, способствующую обучению одномоментно. И это очень непросто. Курсы в, в рамках университетского обучения они позволяют выстраивать знания и накапливать их. Педпрактика способствует развитию компетенций и накоплению опыта и позволяет им анализировать и таким способом образом обеспечивать профессиональный рост. Профессиональное развитие учителей может быть описано, разделено на несколько этапов. Студенты встречаются с новыми требованиями, когда они начинают свое педобразование. Они должны изменить свою роль Uh, уже Они больше не являются просто студентами, они являются учителями, они должны развивать свои компетенции, знания о пи пи науках, и uh, в этой модели они называются новость, новый профессиональный сфере э, школьной среды. Они знают, как, э, как работать, что представляет педаработа, и, соответственно, на, на основе этих знаний, которые они получают в университете. Как, э, когда начинается вторая этапа, которая сочетает теорию и практику, позволяет им использовать их профессиональные знания, э, адаптируя их э, с учетом тех текущих требований, с которыми они сталкиваются в рамках своей профессиональной деятельности. Э, когда они входят, э, начинают работать как профессионалы, и сложности этих требований. Э, увеличивает, резко растет очень высокие требования к ним. И следовать правилам недостаточно. Они должны найти новые решения, которые основаны на требовании каждой конкретной ситуации. Эффективный преподаватель должен решать Каждую ситуацию в целом наборе факторов. Это, конечно же, укладывается в общую рутину, но опять-таки эта рутина, рутинная деятельность должна быть адаптирована с учетом тех требований, которые есть у каждого ученика. Эксперты показывают, что эффективная работа обеспечивается, позволяет им принимать эти решения интуитивно, в зависимости от тех знаний, которые они накопили. В завис... С учетом теории профессионализма. Профессионализм – это не пример, пример роста знаний, это вопрос реструктуризации а, конкретных знаний и ввязывания их а, с тем опытом, который получает учащийся в своей, в своей работе. Новые энергии будет появляться и которые позволят привести вот, а, от интуитивной а, деятельности, от какой-то теоретических знаний, и таким образом будет создаваться эксперт. А, все они должны, должны иметь дело с одной и той же ситуацией, что начинающие, такая опытные преподаватели. Профессиональные требования а, воспринимаются по-разному каждым отдельным человеком. Это мотивы, а, которые мотивируют и формируют динамические компоненты, которые необходимы в, в получении новых знаний и самосовершенствовании. Поэтому сложные задачи – это всегда важный фактор для нас, который мы всегда должны развивать. Восприятие требований является самым существенным. Согласно теории Лазаруса, Лазарус об, о, о, в, в, в соответствии с требованиям. требованиями, они являются необходимыми для развития на первом этапе оценивания, на втором этапе оценивания способностей и собственных ресурсов. Согласно этим оценкам, воспринимаемые требования приводят к балансу, и и выработки тех ресурсов, которые являются существенными для поддержания рабочего состояния. Моя модель профессионализации, восприятия отдельных лиц требованием, это умение и способность, способность справляться с ними. Они приводят к процессу копинга или справления с проблемой. И такие ресурсы, как знания, убеждения, мотивы, побуждения, эмоции, это те рамки, которые формируют процессы копинга. И даже если требования не соответствуют заданиям каждого отдельного человека, можно избежать трудностей в их осуществлении. Но если требования релевантны, они будут следовать процессу копинга. И сегодня требования приводят к новому опыту, к инсайту и изменению внутренних ресурсов человека. И требования, которые выполняются как рутина, не способствуют развитию профессиональных навыков. И следуя принципу непрерывного обучения, все задачи должны решаться для того, чтобы приобретать будущий опыт учителя. И требования воспринимаются как те, с которыми можно справиться для самосовершенствование, но необходимо выработать определенный, определенный бата, баланс. Чтобы узнать больше о требованиях и восприятии требований молодыми учителями, нужно проследить последствия их работы. Начинающие учителя сталкиваются с новыми требованиями и сложностями, которые они должны совершенствовать в своей работе учителя. Задачи по развитию должны, быть решаться, должны решаться на основании характеристик и ресурсов, которые, которыми обладают начинающие учителя. И на этой основе мы хотим выяснить, какие профессиональные требования являются сложными, Насколько компетентными ощущают себя начинающие учителя, насколько релевантны они по отношению к ним, и как они варьируются от каждого человека в зависимости с их требованиями. С точки зрения начинающих учителей мы проанализировали в контентном анализе 40 кейсов, и начинающие учителя, неопытные учителя, чувствуют себя не всегда уверенными, и, и они... мы идентифицировали восприятие молодых учителей их требований. Они пытаются соответствовать навыкам и требованиям профессиональных учителей. И здесь наблюдается некоторый разрыв между соблюдениями требований, и у них разное понимание того, что представляется под, под требованиями, которым они должны соответствовать. Чтобы... Это мы Здесь показано 12 факторов и еще 40 дополнительным. Начинающие учителя сталкиваются с проблемами саморазвития, войска правил, а у них есть собственные требования. Они должны адаптироваться к классу, адаптироваться к системе школы, к менеджменту школы. И проведение занятий соответствует всем четырем, четырем а, а, задачам по развитию. Наше исследование показывает, как начинающие учителя сталкиваются и справляются с требованиями, насколько эти требования соответствуют их ожиданиям и как они вырабатывают определенный шаблон и справляются со сложными задачами на эмоциональном уровне. Доклад показывает восприятие начинающих учителей, их требований к ним. И вместе с моими коллегами мы использовали количественный и качественный подход к изучению этой проблемы, чтобы выяснить данный вопрос. Мы спрашивали, какие подходы используют молодые учителя. Мы опросили учителей из начальной и средней школы, которые занимаются во втором, в третьем классе. И уровень профессиональных требований показан вместе со стратегией копинга в работе Эндлера и Паркера, Шефера и Фишера. И эмоции, основанные на внутренних ресурсах, были опубликованы в работе Келлера и Шнайдера. Мы анализируем четыре задачи по развитию, которые соответствуют данным этого исследования. И мы проанализировали шесть профилей и определили их. Результат, результаты анализа показывают 99% вариантов, и мы выяснили, выявили, выявили различия и значимости результата этого восприятия. Требования разделены на 12 подгрупп и уровней по релевантности требований компетенции с которыми им нужно справляться в начальной на начальной стадии преподавания и здесь мы видим четыре уровня четыре шкалы по надежности ответственности и и это показывает индивидуальный подход к каждому. И здесь мы видим несколько других инструментов по копингу, по, по, по эмоциям и так далее. И подходя к итогам, итоги показывают, что начинающие учителя понимают свои задачи, Понимают, насколько важны их задачи, понимают, насколько необходим опыт для того, чтобы приходить к какому-то балансу в обучении, насколько эффективна школа в том, чтобы справляться со сложными задачами. И профессиональные требования находятся в зоне стресса. И компетенция, и отсутствие компетенции снижает их эмоциональное состояние. Требования к менеджменту в, и приспособлению к, к уверенности воспринимается как сложная задача, и сотрудничество воспринимается как поддержка, и начинающие учителя а, обычно бывают компетентными и готовы к сложным задачам. Мы проанализировали шесть типов профилей и и результаты показывают хорошие оценки, типы а, приблизительно такие же по а, по в процентном соотношении И влияет на управление классом выделено оранжевым сотрудничество в рамках системы выделено соответственно зеленым. Крупнейшая группа показана э, минимальные вызовы э, в основных четырех сферах, э, категориях. Э, тип 6 – это самая э, сложная которые будут демонстрировать более, самые высокие показатели всех четырех направлений. Остальные определены различными профилями. Тип 1 и тип 2, и 6 показывают крупнейшие контрасты и расхождение, когда приходится соответствовать каким-то профессиональным требованиям. Тип 3 и 4 достаточно одинаковые. В зависимости от тех характеристик с точки зрения управления процессом обучения, то, что соответствует соответственно, четвертому типу. Некоторые результаты статистике, различные типы в зависимости от тех вызовов, которыми сталкивается молодой преподаватель. Также, что, что касается компетенций и имеет дело с релевантностью профессиональных требований, но с минимальным, более низким эффектом. Мы смотрим, опять-таки, изучаем компетенции. А, картина показывает следующий образ. Тип 1 отличается значительно от других. А, менее сложные вызовы, связанные с тем, как они, они имеют дело с персональными требованиями, и с другими типами они особенно отличаются. С точки зрения а, как они сталкиваются с компетенцией от соответствия компетенции. То есть компетенция формируется различными а, вызовами, но достаточно несистематичным и умеренным образом. Типы отлично, значительно отличаются по своей релевантности, по профессиональным требованиям, но также с, а, мини, с средним, средним эффектом. Тип 6 характеризуется высокими вызовами и низкой компетентностью, которая оценивается по требованиям, что более релевантно, чем другие а, типы. Более низкие вызовы показывают средние значения релевантности, воспринимаем релевантность, формируют различные восприятия этих требований, и эта релевантность имеет положительный эффект на опыте, на том опыте, который они получают по восприятию этих вызовов, но, но она не показывает никакого расхождения по этой релевантности. Четыре проспекта профессиональных требований достаточно независимы друг от друга. Следующее, мы рассмотрим эффект различных отдельных ис источников ресурсов и того, как они выбирают стратегии по тому, как справиться с теми иными задачами. Различные стратегии, эмоционально ориентированные стратегии, типы значительно варьируются, и это имеет очень серьезный эффект. Эмоционально ориентированная стратегия увеличивается таким же образом по тому, как увеличивается Тип 1 показывает иммунические показатели, тип 6 самые высокие показатели. Что касается саморегулирования и эмоционального компонента, типы различаются по всем четырем различным источникам. Есть определенные схождения между эмоциональным компонентом и саморегуляцией. Это связано с удовлетворением и снижается в обратном порядке с увеличением сложности этих типов. участия и Диссоциирование увеличивается аналогично с а, теми вызовами, которые сталкивается молодой преподаватель. Вызовы а, а, а, положительно связаны с стратегией эмоционального а, позиционирования, по а, мере того, как участвует учитель больше и больше в процессе обучения, и с удовлетворением учителя. И высокое восприятие этих вызовов а, а, связано с высоким риском потери энергии и интереса. Ну, ко, а, стратегия справления с эмоциональным. Компонентам. с точки зрения снижает риск потери энергии и эмоциональное истощение но восприятие Этих вызовов очень важно для дальнейшей профессионализации и роста молодого преподавателя. Мы подходим к выводу этих результатов. Это исследование модель четырех развивающих заданий для начинающих учителей может быть основана на к следующим выводом двух стран. По другим странам пока нет информации и восприятие этих вызовов, которые с нами не сталкиваются по профессиональным требованиям, оно варьируется в от 80 типов тех вызовов, которые актуализируют для каждого отдельного учителя. Начинающие учителя чувствуют себя достаточно уверенными, смотря на те вызовы, с которыми они должны сталкиваться, релевантность тех опытов, которые они имеют, и стратегии эмоциональный эффект и саморегуляции, и опыт э, переживания этих вызовов у, э, укрепляет их уверенность в своей деятельности и имеет положительную динамику. В заключение мы хотим сказать, что начинающие учителя готовы начать свою карьеру, как, как, как и опытные преподаватели, но у них больше вызовов с точки зрения конкретных требований, которые к ним предъявляются, когда они начинают свою работу. В контексте... Э Тех требований, которые возникают, растет сложность, совершенно то, как я объяснил ранее. Результаты показывают, что начинающие учителя сталкиваются с требованиями профессиональных критериев и пазлом реагируют на них. И результаты показывают также, что они рассматривают эти требования как релевантными и чувствуют себя достаточно компетентными. Профессионализация также должна продолжаться, но профессиональное развитие у начинающих учителей ⁇ это не только... И индивидуальная задача. Для того, что, чтобы продвигать э, их развитие, нам нужна специальная программа введения в эту деятельность. Я показала вам, э, да, которую я вам только что показала. В Швейцарии программа, такая программа была разработана с 1975 -го года, прошлого века. Программа изменила акцент акцента на спорт и э, э, их на, на, на, на их начальном этапе работы на конкретные дальнейшие профессиональные развития. В то же время она подтверждает то, что профессиональной поддержки недостаточно у начинающих учителей. Исследования показывают, что, что развитие и развитие идентичности учителя и решение их задач по развитию на этапе карьеры варьируется. И на основе этого я хочу показать вам, краткую схему по нашей программе помощи молодым учителям такая водная программа у нас различные части сотрудничестве с школами и университетами есть специальные обучающие сессии специальные курсы и дальнейшие образовательные программы с помощью которых начинающие учителя возвращаются в университет на три недели их на, на, на последнем году обучение их заменяют э, учителя. И на этот, в рамках этого периода они, э, соответственно, там ведут занятия. У нас система есть, есть специальная система менторства, которая организована коллегами в школах, где мы обучаем э, менторов, но ну, с учетом тех принципов, которые реализуются и определяющими школах, для школах. То есть это актуально не только для начинающих учителей, но и для всех учителей. Эта модель показывает, что у нас есть различные, различные системы, различные подходы, возможности, и они рассматриваются, и мы, э, могут использоваться независимо. И они сами решают, что они хотят использовать, по какому пути они хотят пойти, и если они вообще хотят использовать эту систему. Большое спасибо.